Я не знаю, я стараюсь вообще научить каждую, каждую игру, что это, каждую игру надо играть как последнюю. Это не я где выходит, все побегали, дружно забили 120 очков, потому что потом будет плево, потом будем играть. Да? Я хочу все время говорить, говорю все время, что каждую игру надо играть как последнюю. Ну и сейчас не вижу и то, то же самое, сейчас на следующую игру.